Добрый день, дорогие друзья! Первый, по сути, практический урок по созданию своего денежного криптопортфеля. На связи был от Максеев. И в данном видео мы с вами пройдем регистрацию в нескольких сервисах, которые нам понадобятся для работы. И в целом поговорим о том, что нужно будет нам делать в рамках данного мини-курса. Итак, по сути, что нам нужно будет делать? Находить нужные монеты. Я вам буду показывать, как это делать. Покупать данные монеты на спаде а сейчас практически весь крипто рынок находится на спаде но не часто такая возможность предоставляется сейчас вообще золотое время для того чтобы начать формировать свой крипто портфель потому что когда рынок развернется наши портфели будут уже набирать очень хорошие проценты далее когда мы купили на спаде монеты, сначала нашли, потом купили, нужно будет занести эти данные. Эти данные я обычно заношу в CoinMarketCap, зачем мы, в принципе, будем проходить здесь регистрацию. Далее мы мониторим движение по мере того, как мы будем покупать монеты, как рынок будет двигаться, понятное дело, у нас будет какая-то динамика, либо в сторону роста, либо в сторону падения. ну Обычно это и падение, и рост. Да? Главное, чтобы у нас рост был побольше, чем падение. И далее уже продавать монеты при пампе. При достижении определенного уровня, опять же, я буду показывать, на каком именно уровне, мы будем эти монеты продавать. Когда мы продали, мы можем зафиксировать прибыль, то есть получить иксы, какую-то часть вывести, как прибыль, да, для того, чтобы потратить, какую-то часть монет оставить, а то, что мы, в принципе, получили, часть из этого мы можем вложить в какие-то другие монеты, которые покупаем на спаде. Чтобы как-то визуально это представить, представьте, что у вас 50 долларов, вы купили 500 монет по 10 центов. Они выросли в 10 раз, по сути, у вас на руках монеты, которые стоят уже не 50 долларов, да, а 500. То есть половину монет вы можете продать, половину оставить. То есть половина монет у вас будет оцениваться в 250 долларов. То, что вы сняли, это уже 250 долларов. То есть 50 вложили, 250 сняли. 200 – это чистая прибыль в данный момент, без учета тех монет, которые у вас остались. И эти 250 вы можете разделить. То есть, например, сотку вывести, чтобы потратить, а 150 вложить уже в покупку других монет. Получается у вас вложение 50, а на выходе у вас 100 долларов в кармане – 150 вложено в другие перспективные монеты и токенов еще лежит на 250 долларов то есть понимаете да и таким образом мы будем формировать портфель и в данном портфеле у нас будет не 5 6 10